Ну все, я поставил на запись. Снова всем здравствуйте. Меня зовут Сергей Николаевич, Сергей Николаевич Кирко, многие меня называют Кит. Итак, мы сегодня с вами говорим о командообразовании. Мы сегодня с вами говорим о том, как удержать команду, как не растерять людей. Только что мы поговорили о том, что есть определенные этапы, есть сетевое кладбище, есть этапы норминга, сторминга, перформинга. Вот, есть. Зоны роста, есть зоны падения, даже стабильный э, рост любой компании, любого проекта, он сопутствуется небольшими провалами, небольшими ямами. По статистике, кстати, если вы не знали, в Америке э, ну, примерно 80-90 компаний, которые открылись, в первый же год закрываются. По-моему, такая статистика. Возможно, чуть не неправильно я говорю, время меняется, но когда-то она была такой. Вот. Поэтому важно выбирать компанию правильно, если вы сетевик. Итак, Хотя стартап тоже очень крут. Итак, что же такое запасной вариант? Вот я о чем хотел сказать. Первое, да, давайте еще резюме подобьем, что каждый из нас проходит особые этапы компетентности. И когда он их отслеживает, когда он с ними разбирается, пока люди заходят, я расскажу. Я пошел учиться коучингу. За 5 минут сейчас расскажу свою историю. Совсем недавно, несколько месяцев назад, я решил продолжить свое обучение в Международном университете коучинга с очень классной программой. Дорого, но мне это было нужно. и Причем обучение я взял очное, ну, вживую, не онлайн, не с уроками. Значит, собралась у нас группа, я такой весь крутой, прокачанный. Меня прям показали, ты такой заряженный, такой пришел, давай, давай, да я сейчас тут, да у меня опыт есть. Прихожу я, значит, прохожу первый модуль месяц. Все круто, все классно, все такие слабаки, я такой опытный, сильный, у меня уже три года опыт, там еще было пару человек с опытом, но остальные все такие новички. Вот аналогию с сетевым проводите, да? Да. И значит, я такой норминг полный, меня так классно, я знаю, что я знаю, что я крут. Проходит первый модуль, все нормально. Проходит второй модуль, я начинаю понимать, что я чего-то не знаю. И меня это начинает напрягать. То есть по компетентности я делаю шаг назад. И у меня приходит состояние, я знаю, что я чего-то не знаю и не умею. И мне от этого хреново, ребят. И меня начинает штормить. В этот момент я начинаю изучать, я начинаю больше практиковать, я начинаю больше набирать людей, я начал набирать вот в марафон людей, чтобы, чтобы потренироваться. Я начал искать техники, я прошел два пятидневных э, по 20 часов тренинга, получил сертификат. Дополнительно от той программы, у других мастеров. И тут я начинаю возвращаться к этому состоянию, да? что я знаю, что я знаю, что у меня есть опыт, что я крут, и мне становится хорошо. Приходит третий модуль у нас обучения, командный коучинг, и я начинаю нервничать, потому что я опять начинаю понимать, что я чего-то не знаю, а там... Ну Столько всего в программе, столько терминов, столько техник, столько всяких графиков, столько ну, таблиц, и я начинаю понимать, что я ни хрена опять не знаю, меня опять откатывает назад. Но в общем, когда я прошел опять эти два дня и начал практиковать, мы там прошли практику обучения вживую, я понимаю, что оказывается не все так плохо, можно идти дальше, и я что-то взял для себя, и тут пошел резкий рост. Вот. Я хочу сказать, что я четко отследил в себе вот эти все ступени, стадии, прожил их буквально месяц-два назад. Поэтому то, что я вам показываю, это действительно работает. И на командном коучинге, на техниках я оттуда взял для вас эту информацию, чтобы вам показать, как это работает у вас в команде. Это резюме, чтобы вам было понятно. Теперь поговорим, больше никто не добавляется, давайте о том. Что я вам хотел сегодня показать? Я сделаю демонстрацию экрана. В коучинге, когда приходит ко мне клиент, я всегда говорю, оставь для себя всегда лазейку, оставь для себя всегда запасной вариант. Так вот, многие из вас во многих компаниях были, есть не в одной, а в двух-трех. Многие из вас, конечно же, делают друг другу в личку предложения, зовут к себе в какие-то проекты. Это нормально, ребята. Вы, пожалуйста, не думайте, что что-то тут запрещено, чего-то делать нельзя. Мы все люди, это нормально. По статистике 40% сетевиков готовы уйти в другой проект. Ух ты, какая толпа зашла, сейчас включу. Вот, поэтому, когда вы смотрите мой ролик о том, как пригласить сетевиков к себе, имейте в виду, самая лучшая наша аудитория – это другие сетевики – которые по статистике рассматривают другое предложение всегда, особенно если это у них старая компания, все места заняты, рынок поделен, или команда не устраивает, или маркетинг не очень хороший, они всегда ищут возможности. Поэтому заходите в базу сетевиков, смотрите этих сетевиков, дружите с ними, общаетесь с ними, Заходите в чаты, дружите, заходите вы друг к другу в проекты, я это знаю процентов я это все проходил не один раз, для того, чтобы позвать людей к себе, Но некоторые из вас заходят к другим проектам, это тоже нормально, это все ваш шторминг, то есть вы себя ищете, это вот эта стадия, когда нашли, появилась уверенность, появилось понимание, Появились знания, появился опыт, появились люди. Тогда вверх, вверх, вверх, вверх. Итак, услышали, да? Так вот, есть один запасной вариант, который я вам сегодня хочу показать. Те, кто сегодня зашел по этой реферальной ссылке на Zoom, они попали ко мне в первую линию, в мой запасной вариант для меня. И эта тема мне очень нравится. Сейчас я включу и вам покажу. Смотрите, сделаю демонстрацию. Итак, смотрите. Видно, да, экран? Дайте кто-нибудь голосом, что сейчас видно. Я продолжаю. Вот, смотрите, есть сервис. Кто-нибудь голосом скажите, видно да. сейчас? Да? да, видно, видно, видим, видно, видим. видим да, видно, видно, видно. Все видно и слышно. Смотрите, есть такой сервис, да, и вы все, когда переходили, незаметно для вас попали ко мне в первую линию на этом сервисе. Там есть тоже маркетинг-план, есть партнерская программа. Это не сетевая компания, это сервис по сокращению ссылок. Я вам сейчас хочу показать его. Но тут есть партнерская программа, где можно заработать. Почему? Потому что есть платные услуги, есть бесплатные услуги. Так вот, вы сейчас все попали ко мне в первую линию, сохранились за мной, но вы этого не заметили. Этот сервис еще делает такую услугу, он вам нагоняет трафик. Причем этот трафик можно создать как на этот сервис, так и на любой другой. Сокращая любую ссылку, смотрите, вот я сократил сегодня ссылку. Сегодня. И кинул ее в одну группу. Я вставил длинную ссылку, получил короткую. Вот здесь я ее скопировал. И за сегодня 17 переходов по этой ссылке получилось. Сейчас я запущу людей. Идем дальше. Сейчас вы поймете. Вот сегодня сделал ссылочку короткую. Здесь 0 переходов. Никто не перешел. Вот здесь сегодня 4, а я в проекте всего 7 дней, чтобы вы знали здесь. Да? 43 перехода. Вот здесь 19. Вот видите, да? Вот здесь 0. Вот здесь 60 переходов. За сегодня 7. Вот здесь 134 перехода. За сегодня всего 2. А это... Обычный ролик, мой или чужой, вообще это не имеет значения. Это соцсети. Вот, например, это мой телеграм-канал, через который вы все попадаете сегодня на навстречу. 206 переходов за месяц. Сегодня только один человек добавился туда. Смотрите, 35 – это первая страница. Вторая страница – 13, 726 за 8 дней. 726 за сегодня 116. Это моя зум-ссылка, по которой вы сегодня зашли. 726 людей сохранились мою первую линию за неделю. Вот тут есть график. Смотрите, за два дня я ставлю за 14. Смотрите, сколько людей перешло по моим сокращенным ссылкам. В чем фишка этого сервиса, я объясню. Вот здесь, смотрите, был один день, когда 548 человек перешли по моей ссылке. 190 по дням. 100, 101, 49, 67, 29. И вот сегодня уже 150. Из-за того, что я проводил, сегодня провожу третий зум. В чем прикол? Нажимаю «начать». Да? 20 человек зарегистрировались в первую линию из этих переходов. Здесь есть платежная система. Вот вот, смотрите, я вам показываю. Восьмиуровневая партнерка. Да? Сокращать ссылки в бесплатном сервисе можно только 5. А если вы оплатите 33 доллара за год всего, то вы получаете бинар, вы получаете восьмиуровневый классический маркетинг «Солнышко». И смотрите, что происходит. За неделю я еще никому практически не показывал, но 20 человек уже зарегистрировались, из них трое проплатились, увидели плюс этого сервиса. То есть они перешли по этим ссылкам, которые привязаны, увидели рекламу скрытую, перешли и зарегистрировались. На втором уровне уже 4. Вот, что происходит? Происходит следующее. Люди, которые хотят воспользоваться этим сервисом, берут любую ссылку. Например, блогер-миллионник, или там мой Zoom, или вы себя продвигаете, или ваша, ваша реферальная ссылка из любой компании, или ваша социальная сеть, там Instagram, Telegram, канал. Мы все равно этими ссылками делимся. Вы прогоняете бесплатно через этот сервис сокращаете и скидываете сокращенную ссылку вашим людям, вашим командам. Или просто для просмотра в WhatsApp, в любую группу. Люди, которые просматривают этот ролик или переходят в эту соцсеть, по этой ссылке кликают, они автоматом фиксируются за вами в первой линии. И когда они делают, просмотрев ролик назад, ну вернуться назад, у них окно открывается в браузере автоматически этого сервиса. Они начинают смотреть, что это открылось, а что за сервис. И когда они понимают, вот здесь есть, смотрите, обзор кабинета, сокращение ссылок. Это то, что поясняется, там ролики короткие. Нативная реклама, скрытая, как она работает. И здесь есть, как сделать оплату. Вот, Когда люди переходят и начинают пользоваться этим сервисом, они начинают интересоваться платными услугами. И даже если вы бесплатно зарегистрировались, но ваш лично приглашенный человек по вашей ссылке там из огромной количества массы проплатился, вам прилетает 10 долларов. У меня сейчас на кошельке 0. Почему? Потому что я привязал вот здесь э, Pair кошелек и у меня сразу на Pair выходит оплата. Заработал я 30. Еще раз смотрите. Восьмиуровневая рефералка зарабатывают люди так. Первый уровень 10 долларов, со второго по седьмой 2 доллара со всех людей, на восьмом уровне 7 долларов. Это классика. Но есть еще, вот тут, кстати, есть очень крутой ролик, рекомендую его посмотреть, смотрите. И он офигенно показывает и рассказывает, как... как Работает ваша компания, Ливгуд, например. Здесь все это рисуется, здесь все это показывается. Вот, смотрите, как приходят деньги, показывается. И вы можете этот ролик использовать даже для себя, ну то есть понять, как ваша компания работает, как поступают выплаты. Вот, смотрите, сейчас. Вот, поступила выплата, видите, как она идет, вот пошла, пошла, и все эти люди заработали, то есть кто-то внизу оплатил, вот, но я вам хочу сказать, что это больше, чем сервис, потому что это запасной вариант для вашей команды, как нагнать на ваши любые соцсети, на ваши зумы, на ваши ролики рекламные о компании, на ваши вебинары, презентации онлайн на ваш YouTube-канал или, например, на YouTube-канал Марата Тайкешева, взять у него ссылочку на ролик, где у него 50 тысяч просмотров, раскидать ее по своим соцсетям и получить себе лидогенерацию. Это люди из воздуха. Люди, еще раз услышите, из воздуха, которые могут стать вашими партнерами. Представляете, какие возможности? Итак, я сейчас про запасной вариант, как сокращать ссылки вот здесь. То есть, вот просто сократить еще, вставляете вот сюда любую ссылку, ну вот вставить, например, да, вот какая-то ссылка у меня сохранилась, и нажимаете сократить ссылку, хоп, ага, эта ссылка уже добавлена, она уже моя. И вы вот здесь потом берете сокращенную ссылку, все, спасибо, что она моя. Теперь, что еще есть? Есть бинар. Вот посмотрите, я вам хочу показать. Бинар это переливы. То есть здесь можно заработать. Смотрите, вот я стою наверху, вот этот человек прилетел мне переливом. Я проплатил только три дня назад. Вот, то есть понаблюдал. Вот этот человек с Германии, от которого пригласил я. Вот этот человек это мой партнер первая линия. Вот этот тоже человек мой партнер, первая линия. Теперь представьте. Мой ролик посмотрели 700 человек. Ну, там, поприсутствовали за неделю. Сколько за месяц, если посчитать? Ну, в 4-5 в раз больше. 2-3-5 тысяч человек. Я сейчас буду больше сокращать ссылок, добавлять их везде. Это я только пробовал. Проплатился я только три дня назад. Теперь представьте, 10% или там 15-20 по статистике зайдет. Из 5 тысяч человек, которые посмотрят... Ну, давайте не 5 тысяч, давайте тысяча. Тысяча человек за месяц просмотрят. Из них 100 человек зайдет и сделают проплату. 100 человек по 10 долларов – это 1000 долларов. Как вам такой бизнес? Как вам такой запасной вариант? Плюс к этому я могу еще привязать свою реферальную ссылку. Как к как своим социальным сетям, как к своему э, вебинару, как к своему курсу. К тренингу, да, и люди будут видеть рекламу, переходить и записываться. Вот такой запасной вариант я предлагаю вам. Так. Еще здесь есть очень много возможностей по рекламе. То есть там есть настройка скрытой рекламы. Какие ролики вам показывают? Вы сами вставляете. Сколько секунд будет человек просматривать? Сами регулируйте. Переход по кнопке или переход незаметный, чтобы он не видел, незаметно прилип к вам и захранился за вами. Это тоже очень круто регулируется. Все очень просто, все доступно и стоит это всего 33 доллара за целый год. Теперь представьте, что люди, которые целый год вы собирали, да, их там рекламировали, вы спите, деньги идут да, потихоньку. Теперь эти люди на следующий год продолжают пользоваться этим сервисом. Это ваш пассивный доход, это ваш актив. Простые действия. Любую ссылку зашел, сократил, кинул. Перед тем, как отправлять кому-то что-то, зашел, сократил, кинул. Зашел, сократил, кинул. И вот такой результат. Вот этим вариантом я хотел сегодня с вами поделиться. Так, я отключаю демонстрацию экрана. Так, есть вопросы какие-нибудь, ребят? Вот может кому-то что-то непонятно, кому-то что-то объяснить? Мы зашли через Zoom, а да. где ссылка ваша, чтобы зарегистрироваться? А ссылки нет, вы уже там. И как себя там увидит? Вы я давайте скину в группу ссылку для регистрации еще раз, чтобы вы увидели. Там есть разные ролики. Вы, возможно, после нашей встречи даже можете попасть на чей-то другой ролик, на чью-то другую сокращенную ссылку. Как она выглядит? Она выглядит следующим образом, чтобы вы понимали. На ней, сейчас покажу. Вот, На ней стоит ярлычок. Вот написано, видите, Globox, вот всегда, вот, кстати, у вас тут видео-визитка даже появляется, вот, видите, я вот моргаю сейчас. Моя реферальная ссылка, скопировать нажал, чтобы скинуть вам. И сейчас вам в чат закину, смотрите, как это работает, вставить, отправить, вот рефералка. Теперь смотрите по поводу бинара, что я хочу сказать. Бесплатно вы в бинаре не стоите, только можете по 10 долларов зарабатывать с первой линии. Вот в чем еще запасной вариант. Не вкладывая денег, вы можете с первой линии зарабатывать по 10 долларов. В любой момент оплачиваете 33 и вы зарабатываете на 8 уровней в глубину. И еще попадаете в бинар, где есть переливы. Например, встаете в мою первую линию или там кто-то вас пригласит. Попадаете в структуру, но я за месяц нагоняю 100 человек, соответственно, часть этих людей становится к вам в плечо, в бинаре. Часть людей начинаете приглашать вы, там, кстати, еще лево-право регулируется, и ваши баллы тоже вам засчитываются. Вот там есть еще одна функция классная, 8 долларов тоже всего один раз за все время и тогда ваш цикл сокращается в 10 раз, вы с бинар, бинар дробленый, получаете еще выплаты. Вы не ждете до конца цикла, а одну десятую часть получаете выплаты. И по бинару на 2 балла больше идет. Это примерно на 30% ну, бальность идет. Так, увидели? Да, я скинул ссылку. Закрываю. Так что можете ее скопировать. А когда зайдете, зарегистрируетесь, не забудьте свою ссылку взять своим людям, отправить, а не мою, чтобы у вас структура росла. Так, есть еще вопросы. Вот запасной вариант в плане того, что если кто-то вам скажет, у меня нет денег, но я хочу, вы можете пригласить его сюда и сказать, вот смотри, бесплатный сервис, вот сюда людей пригласи, заработать деньги от первой линии и заходи в любой проект, который в котором мы будем основные деньги зарабатывать, но вы не потеряете этого человека, вот в чем фишка, а вы предложите ему альтернативный вариант, пускай он недорогой, но возможно он выстрелит для вас и для него. Вот такой запасной вариант я предлагаю. Сергей Николаевич, такой вопрос: а есть группа, в которой идет информация о регистрации, ну вот эти все технические какие-то вот моменты, вот какие-то ролики? Телеграм. Вот идет телеграм. Вот здесь идут рекламы. Вы, кстати, свою можете вывести. Вот нажимаете на телеграм. Сейчас откроется. Вот, видите, Globox Webs. Web. Сейчас. А, ну меня на телеграм перекинуло. Сразу. Вот видно, да, сейчас? Оп. Сейчас видно. Так, сейчас я демонстрацию сделаю. Меня перекинула на Телеграм. Вот сейчас я вам сделаю. Вот, смотрите, меня сразу там на сайте перекинула на их Телеграм. Вот, я тут брал ролик, скидывал своим людям. Вот, все есть. Поддержка, вебинары, обучение. Все есть вообще. Вот, вот девочка рассказывает, как она заработала тысячу долларов за первый месяц. Вы знаете, я как сюда попал? Мне позвонил товарищ мой, который делает э, сайты э, лид-магниты, ну, продающие странички для сетевиков. И он говорит, Сергей, ты же зону проводишь, твоя тема. Он говорит, есть один человек, который заработал 500 тысяч долларов на этом за несколько месяцев. Сетевик. Из-за того, что проводил вебинары, а у него большая команда. Я говорю, покажи. Он мне показал. Я говорю, да не проблема. Это прям, ну, мне это заходит. Это не сетевой, приглашать легко, рассказывать людям не надо. Ничего, люди прилипают сами. Я все равно этим занимаюсь. Понимаете? Это все равно я делаю. Так почему бы не пользоваться параллельно сервисом? Услышали, да? Да. Yeah. Кто хочет у кого проблемы там с проплатой или просто зайдите хотя бы понаблюдайте вот в одиночку по ссылки посокращайте, все все очень долго. оплата сколько максим сергей оплата 33 доллара вы можете кому-то ага. предложить заработать там 10-20 поставить на вывод на PAIR. там еще там есть разные платежные системы вот там очень много из карточки можно платить ага. карточку выводить свою ссылку Отправите, да? Вы зайдите сейчас в чат здесь, нажмите, ссылка есть. На чат нажмите, чат откроется. Я... Есть, меня? есть еще вопрос, ребят? А на компания Мы... чат Компанию вам надо в этот, в телеграм-канал скинуть? Да. Ну, хорошо, сейчас скину. По-моему, меня нету в чате. Ну, тогда вы мне в личку напишите, я вам скину. Хорошо. Нет, в чат, я говорю, вот здесь, вы же в зуме, у вас внизу вот написано «чат». Видите? Вы а, нажмите, да, да, да, да, да. Вы нажмите туда, у вас откроется чат. Угу. Сервис недавно работает. Честно, не знаю сколько. Вот, ну... Не знаю, кто сделал. Мне, для меня это не, не принципиально. Он мне удобен, он прост. Мне подходит. Я думаю, вот что... Открылась мы... а вот открылась чат. А этот сервис как давно работает. А, это... Блин. Сервис, ой, вот чат открылась. Теперь... Вы же посмотрите над сообщением. Вот ссылочка синяя от меня. А, вот, вот она, да? Все, на нее кликайте, сразу переходите. Вот я нажал. Ну, или скопируйте ее. Скопировать? Да, скопируйте там в браузер или нажмите. Я не знаю, как она там работает. А по-моему, это не ссылка. Это ссылка, Globox, топ и моя рефералка, номер. Да, все работает. Это ссылка, нажмите ссылка, на нее, ссылка. она копируется. Да, да, вот справа у меня три точки, я нажимаю и написано копировать. Но он автоматом я... выскакивает. Нажмите да, да, просто. Да. Вот. А, Сергей, еще такой вопрос. Да. Алло. Я правильно поняла, что я могу, например, найти какое-то интересное видео в YouTube и... Ну, допустим, по приготовлению какой-то еды, да? да. и хочу кому-то сбросить, то да. есть я вот эту ссылку этого ну, блогера, блогера. Который, который, который рекламирует это, то есть делаю под себя, и подружки под видом рецепта сбрасываю, а на да. самом деле она там досматривает, включается реклама, что да. еду, и вот на вот это обрати внимание. Правильно я понимаю? Да, она да? а эту ссылку кому-то кидает, твою сокращенную... На тебя работает. Ну, общем, люди, Это вирусная думаю, что... реклама, ребята. Это ваш вирусный трафик. Вот к чему все. Люди, люди думают, что мы сбрасываем видео там того же Марата или ну, да. с, да? с какой-то да. информацией. А на самом деле мы сбрасываем свою реферальную ссылку, свою рекламу на, да? на эту. На любой проект. На эту, на веб, ну на глобал веб или угу. вы скидываете на ливгуд, или вы скидываете в другую компанию вы работаете, неважно, а, или на есть... свою соцсеть, вы там настраиваете рекламу, куда им перейти и, и сколько секунд он будет просматривать тоже. А, то есть это видео не обязательно этого проекта, мы еще ливгуд таким образом можем рекламировать. Так я к этому и говорю, ребят. Все понятно. Теперь любой абсолютно понять, трафик как это... на любой ресурс. Или вы хотите подписчиков себе нагнать на Инстаграм. Вы привязываете Инстаграм в рекламу свой. И человек, когда кликает, он к вам автоматом перебрасывается. Он смотрит. Или там ВК, или Facebook, одноклассники. Ну, то есть он попадает на тот ресурс, который вы укажете в рекламе. Там есть активная и нативная реклама. Вот нативная реклама. Я нажимаю, открывается ролик, смотрите. И начинает мне показывать. Вот, как вот такой экран выходит, видите, у того, кто хочет перейти. И пока он вот здесь кнопку перейти не нажмет, он будет смотреть вашу рекламу. Ну, очень прикольно, ребят, честно. Вот, Евгений, а потом он переходит. Я вам, видите? я вам в личку отправлю, а напишу. Вы мне туда скиньте, пожалуйста, ссылку, а там я нет, не нашла. Это особо подходит для тех людей, кто говорит, у меня нет людей, я не знаю, где их брать. Да вот тебе ресурс, бери. Бери. То есть вы в свою первую линию выстраиваете огромное количество людей. В любой проект. Хотите в этот, хотите в тот. Это не важно. Вы тут сами настраиваете. Все ролики есть, группа поддержки есть. У кого еще вопросы есть с оплатой если проблемы я помогу у меня есть человек кто делает подскажет так ребятки у вас 25 человек у кого-нибудь есть еще вопросы или мы закрываем это все бинар еще раз нет, все понятно вот сейчас у меня так стоит налево. Все, хорошо. кто придут, они все пойдут в левую сторону. Теперь я нажимаю сюда. Вот. У меня раз в правую пошло. Теперь все вправо пойдут. Я могу регулировать. Точно так же и вы. Своих партнеров это внутри вот это... я не могу трогать. Только сам могу направлять. Поэтому вот это смотрите, вот это что сервис, я это вам В, в телеграме, да, Сергей? Что в телеграме? Вот этот сервис в телеграме? Нет, это сервис... В интернете, ну, то есть это носитель обычный. Это вообще не Телеграм. Это обычный сайт, обычный сервис. А скажите я еще раз, раз... мне я немножко раз... непонятно. Не знаю, поэтому я не все поняла. Угу. Мне вот тоже немножко непонятно. вот Мы заходим по этой ссылке, которую вы нам дали, да? да. В, эту, в этот сервер, да? Регистрируйтесь регистрируемся. Берете и там, любую надзв... ссылку. Там нужна почта, потом ваш телефон, по-моему. А, почта, пароль и капча там Три или четыре цифры. Все, Ну, допустим, прошла. я взяла ссылку какую-то с YouTube, как вот до этого говорили про, про какое-то блюдо, да? А да. туда я вшиваю свою ссылку для регистрации, да? В компанию LiveGood, да? Не-не-не, не вы не вшиваете. Вы сначала сокращаете ссылку, а потом, ага. за, вот смотрите, сократитель ссылок. Сейчас, если время хватит, вот я сейчас вам покажу. Вот я беру, например, там, я не знаю сейчас. Что у меня так. Ну вот, например, смотрите, я отк... Видно, да, сейчас экран? Вот я беру да. сервис. Видите? Торрент. Ага. Ага. Вот, я копирую ссылку. Она у них короткая. Она у них как будто сокращенная уже. Копировать эти сервисы очень популярны, их много. Теперь захожу в свой кабинет. Видите? Угу. Сократить еще. Нажимаю. Открывается окно. Видно вам? Угу. Я вставляю сюда ссылку. Вот, я вставил. Теперь я нажимаю сократить. Хоп! Сократилось. Вот, Globox клик и тут DN2B. Я ее копирую. Mm -hmm. Сейчас вам в чат закину. Вот, смотрите. Она уже рабочая. Там на автомате стоит сейчас... Так, вот я скинул. Можете в чате посмотреть, как она выглядит. Ну вот, теперь смотрите. Здесь есть статистика. И здесь есть режим агрега, агрегатора обычный. Я нажимаю изменить и пишу личный и сюда вставляю ссылку того, куда я перевожу любого того, кто смотрит рекламу. Вот сюда вставляю и сохраняю. А когда, для, да, когда, стоит обычный, когда стоит обычный? Когда стоит обычный? Это значит, ага. вы рекламируете этот сервис и свою ссылку сюда на этот сервис. А когда личный, вы вставляете туда все, что вы хотите, куда угу. хотите отправить. Все ясно теперь. Спасибо. Да, есть еще тут вот активная реклама. Вот я нажимаю активно. Вот рекламировать баннер, рекламировать видео из YouTube. Я нажимаю. Свой ролик сюда вставляю. С какой секунды будет проигрываться. Краткий текст, всплывающий над видео. Ссылка, куда перебрасывать посетителя при клике на видео. Очень крутая штука. Видите? Тоже можно настроить. Активная. Там скрытая, а это навязанная реклама. Прям конкретная. Вот здесь вы прям четко можете рекламировать еще что-то. вот их, их тут несколько вариантов. Так вообще вот выглядит сайт. Вот первый уровень я нажимаю. Вот тут вот кто зарегистрировался. Вот я смотрите, открыть. И я смотрю, чьи почты, какие флаги. Вторая страница. Вот я вижу этих людей, я могу с ними списаться. Видите? Вот. Ну удобно очень. Деньги. История. Вот, смотрите, я вам показываю. 30 долларов. Вот, видите? Вот, а вы можете, 20... например, вы можете списаться с этими людьми и также ну, уже напрямую рекламировать свой ливгуд, да? Да все, что... Нет, ну да. Да. Угу. Они же перешли как-то. То есть это ваша лидогенерация. Это люди из воздуха. Вот, добавить рекламу в сеть. Добавить рекламу. Вот, я могу еще рекламу добавить. Вот здесь, вот она. Вот, видите, реклама из вашей сети. Вот тут очень много чего. Зайдите, там все так просто и так классно. Бонусные баллы. Вот, я смотрю, от кого сколько баллов мне упало. По какой стороне. Тоже прикольно. А вот первый уровень сейчас. Первый уровень, нет, дебинар, да? Бинар просматривается на всю глубину. Вот бинар. Я нажимаю на вот этого человека. И вот открылся его бинар. Я вижу. Ну, это как положено везде. Видите? Очень удобно. Поэтому заходите, пользуйтесь. Будут вопросы, пишите. Договорились? Для вас это очень хороший запасной вариант. Там все ролики есть. Да, да, просто настройте по этим роликам один раз. Там, там, там, две-три кнопки, все. Единственное, в бесплатном э, версии вы зарабатываете на один уровень, вас нет в бинаре, и у вас всего пять реферальных сокращенных, о, пять ссылок сократить можете, пять. А если платный сервис, бесконечное количество раз. Да Я вас уверяю, как я, два-три дня посидите, понаблюдайте, и начнете регистрацию, ну, проплачивать и рекламировать и этот сервис тоже. Так, друзья. Сергей, там запрос. уже есть запрос вам в личку. Обратите внимание на регистрацию, на помощь при регистрации, при оплате. Там есть нюансы, нужно уточнить кое-что. В общем, уже в личке у вас есть запрос. Хорошо, сейчас я отвечу. Пока будет конвертироваться видео, я отвечу, хорошо. Сергей, запись можно будет видео? Добрый вечер. Я просто только зашла и все пропустила. Да. Время. да. Это в личку, а, в личку написать? Нет, я давайте в группу скину. Мы же это общее занятие. Я скину в группу в нашу MLM Coaching в общую. Там, смотрите, и первое, и второе. Сергей, меня, меня туда, в группу, добавьте. Ну, вы мне напишите в личку, я вас добавлю. У я вас в Телеграме аккаунт какой? Я написала вам, Жадрая. Все, все. Ну, я вижу, да. Все, ребят, если вопросов нет, давайте удачи. У меня уже полодиннадцатого. Я с пяти часов не встаю из-за стола с вами работаю. Благодарю. У нас сегодня Благодарю. тренинг был. Да, и, кстати, приходите на тренинг.